Доброго дня. Подскажи, пожалуйста, как зовут тебя? Представься. Меня зовут Олег Храпку. Мне 57 лет. Приехал из Хабаровска. Вот. Ну, слышал про тренажёры, тренажере правила от других участников клуба вот, которые занимались... Один даже приобрел, и меня особенно поразило, что он даже жена его, как говорится, на нем висела его, поднимала его. Ну, то есть ты увидел, что этот тренажер помогает. Да. А какой у тебя был запрос? Избавиться от, от боли поясницы там. Вот. Ну просто я не знал, что для этого нужно вот, расслабляться, вот, научиться. То есть я как бы не задумывался об этом что для того чтобы не, не болело ничего ну, вот, нужно ослабить просто это мышечные все спазмы вот эти они дают как раз боли вот. особенно при сидячей работе в основном сидячие за вот, компьютером вот мы испытываем такие болевые ощущения ну я занимал этот, думал решить эту проблему с помощью э, тренажерного зала, то есть я ходил на тренировки вот. ну заодно это кардиотренировки тренировки были и тренировки вообще мышечные вот. Ну, о том, что нужно расслабляться, я узнал вот от Михаила. Вот. До этого я как-то не задумывался даже об этом. Нужно расслабляться. Вот. Ну, вот, на тренажере правила я занимаюсь, я, сам. смог даже расслабить вот, свое тело. И, и даже вот оно мне как бы вытянуло то есть я не доставал до пола после занятия стал уже спиной как бы, уже спина у меня касалась пола и... э -э -мыш мышцы от левой руки были спазмированы. и вот, в ходе тренировки они у меня расслабились и... вот. то есть Получается, что у меня тело расслабилось, ну, вытянулось, вот этот мышечный спазме не давал угу. вот. Ну, вообще, я, конечно, хотел бы приобрести и и когда возможность появится, я приобрел бы тренажер. Как чувствуешь сейчас после ну, чувствую такую легкость небольшую, вот. Ну такая ну, спина у меня, лице, Стала. Подвижная. Подвижная более, да. Это... Угу. Вот. Напряжение ушло. Есть... Это ну да, такая скованность как бы ушла. Угу. Вот. Благодарю.